2 июня в университетской клинике Казань состоялась научно-практическая конференция Современные подходы в лечении гастроэзофигиальной болезни пищевода Барета Перед участниками конференции выступили в этот день профессора из Татарстана и Ярославля Чьи работы заключались в изучении болезни пищевода Барета, методах диагностики и комплексном лечении Мы делимся, у нас свои, я в самом начале сказал, что это альтернативные подходы